Фу! Страшно, я не хочу. Привет моим подписчикам! И сегодня я буду запускать Фантом 4, который папа мне подарил на 1 сентября. 2 Так, сейчас мы будем его собирать. Теперь мы устанавливаем козырек против солнца. А теперь будем подсоединять шнурки. Сейчас мы будем включать путь. Теперь мы включаем программу, называется DJGO. Теперь нам нужно показать фантому местность и прокрутить его против часовой стрелки. очень неудобно, потому что у меня поломанная рука, но я буду для вас стараться. Я тебя куда-то А У меня шок. Давай, я тебе помогу, если что. Страшно, я не хочу. Все, я домой пошла. Боишься запускать его? Да. Я Дочка, это твой первый полет. Давай. Вот именно, что первый. Нажимай кнопку видео, давай я тебе помогу. Есть. Идем пошла. штампу Мы вам покажем как Лера нас снимала Ну давай, запускай <звучит> Молодец Не спеши Молодец Высоко не поднимай Could make it count This is what we waited for No looking back We started something Under the sky, we're catching lightning in a bottle. Windows down, feel the summer breeze. Maybe tonight we could make it count. This is what we've oh, waited for. You. Maybe tonight Mind. we could. Make ну как, ты хоть скажи свои впечатления. Страшно. Очень? Да. Давай, потихонечку. Левым стиком. Лера садит коптер, ребята. Это нужно видеть. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, потихонечку. Настроено. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Не, стоп, а теперь на себя его. На себя его, чтобы, чтобы подписчики видели. Нет, нет, нет, в другую сторону. К себе поближе, еще, еще, так правильно. Ровненько, ровненько, ровненько. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Еще, еще, еще. Веди, веди, веди, веди, веди, веди близко. Чуть-чуть в сторону его. Чтобы он сел на ровную поверхность. Не на травку. Не-не-не. Нет, не в ту сторону. Давай, давай, давай, давай, мы все с тобой. Вот так, давай, Ильичка. Аккуратненько, аккуратненько. Умничка, ура! Ну как? Купи подимись. валерьянки по дороге. Валерьянки? Да. Переживаешь? Ну да, сейчас поломанной рукой, я не знаю. Это ты вообще ты сделала. Это бурь тяжелый. Тяжелый, да, я знаю. Но я не хотел вмешиваться тебе помогать. Я думаю, ты видишь, ты и сама уже нормально. Так, сейчас я выключу запись. Наловчилась. Все, запись выключена? Да. Ну, пока хватит для первого полета. Да. я уже не выдержу. О конкурсе. Я решила для вас провести мини-розыгрыш. Победителей будет двое и также два подарка. Пойдемте, я вам их покажу. Первый будет вот такая вот крутая, супер крутая бейсболка. надписью «Бой» для второго человека супер крутые наушники они офигенные, у меня тоже кстати такие есть я просто от них восторг итак, условия конкурса первое, подписка на YouTube второе, лайк, третье, комментарий четвертое, добавить это видео в плейлист в избранное а также пятое, подписаться на нашу группу вконтакте папа и дочка читает трек и победители мы объявим только тогда и только тогда как на нашем канале, добавится плюс 2000 подписчиков, и на этом видео 1000 лайков. Папа-победителя по будет выбраны рандомным способом, чтобы вы не сомневались, что мы же жульничаем. Всем спасибо за наших подписчиков. У нас уже почти 15 тысяч, и на последнем клипе «Папа и дочка. Пятая часть» уже насобиралась 88 тысяч просмотров. Я очень благодарна вам за то, что вы смотрите нас, оцениваете наше, наше творчество по достоинству. большое вам. Огромное спасибо. Всем удачи, всех люблю, всех. Целую, пока-пока.